Очередная задача с чемпионата СНГ – магические суммы. Напомню условия. В сетке, в данном случае размером 6 на 6 нужно в каждом ряду, в каждом столбце в каждой строчке разместить цифры от 1 до 4, на 2 меньше, чем размер сетки. Так, чтобы сумма чисел, образованных соседними цифрами, в каждом ряду равнялась тому числу, что написано справа либо снизу от этого ряда. Первым делом надо отметить те клетки, которые точно заняты. Делается это следующим образом. Скажем, 55 – это большое двузначное число. Большое в том смысле, что оно может быть представлено только в виде суммы двух двузначных. То есть оно не может быть представлено в виде одного двузначного и од... нескольких однозначных. Ну, трех. Как скажем число 46. 46 – это может быть 41 плюс 2 плюс 3. Но 46 может быть и, скажем… 14 плюс 32 То есть оно может быть представлено двумя способами Но 55 только так Двузначное плюс двузначное Что означает, что Данная клетка, вторая, с каждого края занята Аналогично для этих 55 Вторая клетка в ряду занята И для этого 64 Вторая клетка занята А данные две клетки уже образовались 145 это 142, скажем, плюс 3. Или 143, плюс 2. Но раз у нас две клетки уже отмечены занятыми, значит третья тоже занята, следующая пустая. И первые два из них это 1 и 4. Теперь рассмотрим эти трехзначные числа. У них вторая цифра четверка, и в этом, и в этом. И это означает, что они не могут начинаться с крайнего левого ряда поскольку во второй стол все четверка уже стоит то есть 240 уже быть не может значит эти три цифры треузначные еще начинаются как минимум со второго ряда и третья клетка раз два три раз два три всегда будет занят и в этом ряду и в нижнем 300, там где 340 Следующее рассуждение таково. Верхний 55, состоящий из двух двузначных чисел. И эти двузначные числа в сумме как цифры десятков их дают пятерку, так и цифры единиц дают пятерку. Это означает вот что, что для этого 55. Да, две уже отмечены, значит это пустая. И цифра десятков здесь будет либо 2, либо 3. Она не может быть единицей, поскольку единица – это цифра единиц во втором числе. И не может быть четверка. Четверка уже реализована. Аналогично, раз здесь у нас стоит единица, то в крайнем столбце, если здесь что-то есть, если, то она тоже либо двойка, либо тройка. Ну, Поскольку... Она не четверка. Как мы выяснили, четверка это число единиц в нижнем числе. Но единицы уже рисуют. Значит, здесь 2 и 3, и здесь тоже только 2 или 3. Если здесь что-то есть, Но тогда это 55 уже не реализуется. Поскольку 2 и 3 и 2 и 3 рядом стоять не могут. Они должны стоять в разных цифрах, они в сумме дают 5. Поэтому верхняя строчка, верхняя клетка точно пуста. И мы можем нарисовать заполнение как верхней строке, так и левого ряда растут единицы то тут четверка в сумме дает пятерку ну и важно обратить внимание что в среднем четвертом ряду уже две пустые клетки отмечены значит все остальные заполнены значит у нас есть заполнение для ряда с 64 четырьмя и 46 уже не может быть представлена в виде двух двузначных. Вторая клетка пуста. Значит, это двузначная плюс 3 однозначных. Значит, это точно однозначная, ну и здесь точно клетка есть. 244 означает, что вот эта клетка заполнена, чтобы влезла трехзначно и однозначная. Ну и в данном ряду все четыре цифры отмечены. Нижняя пуста. Значит, 343 в нижнем ряду тоже рисуется только вот так. 340. Непонятно что, непонятно что. Но понятно, что здесь на пересечении этих двух рядов остается только двойка нерализованная. Значит, здесь, чтобы в сумме была тройка и число единиц, это единичка. А здесь тройка, чтобы было 55. Число единиц для 55 остается. Во втором числе это единичка, чтобы в сумме давали пятерочку. Для 64 оставшее число – это 23. Для числа 244, трехзначное число, 240 сколько-то, не может начинаться со средней клетки. Тут уже есть двойка. Значит, он начинается только с крайней правой. 240 сколько-то, пусто, сколько-то. Но это сколько-то в данном случае не может быть равно единичке. Значит, только тройка. Единичка уходит сюда. 1, 2, 3, 4. Ну, а заполнение – это дело техники. 1, 2, 4, остается 3. 3, значит, тут 2, чтобы сумма была пятерка. Четверка есть. 1, 4. 1, 4, 3. 2, 3. Ну, и осталось еще обратить внимание, что на 46 важная информация, что... Тут двузначные и два однозначных. И это двузначное, но с четырех. Значит, здесь что-то есть, тут пусто, что-то есть пусто. Что-то есть, это двойка из этого ряда. И тут единственная возможность для единиц. Задача решена.